Приветствую всех любителей видеоигра, мы будем с вами играть в Little Nightmares 2 Ну это я конечно сейчас прекрасно сказал Nightmares Ну что, игра все-таки выходила сегодня Да, у меня сегодня, у вас может быть завтра, у меня может быть сегодня, а может быть и сегодня А кто знает на самом деле, я очень сейчас немножко стараюсь озвучивать как можно больше, как можно лучше Все для вас стараюсь делать Насчет озвучки это там в прошлых где-то сериях а мы все-таки будем проходить эту прекраснейшую игру. Кто не видел прошлую часть, к сожалению, ее не снимал, поэтому можно найти где на просторах интернета. Так начнем же с вами. В демку я не играл, не люблю такое дело. Ой, подвипирует, как приятно. Стоп. Не начало ли это демки? Это что, так и, так и должно быть, да? Телевизор. Где-то проснулись. Так, вот он парнишка с пакетиком на голове. Как приятно. Интересно, ему с пакетом на голове удобно? Я бы даже мог сказать, что не очень. Я как-то носил пакет на голове. Ну, это, конечно, был целлофановый пакет, не бумажный. Я думал, что я больше не проснусь. Ну ладно, мне об этом речь. Меня управление будут учить. Так, прыгать на... Хорошо, допустим. А, он сам прыгает. Стоп, я не был. Он сам прыгает. Типа, Блять, нет, он сам не прыгает. Так, а как бегать? Так, это прикинаться. О, Вот он, вот он спринт пошел. И... Опа. Да, прыгает. Отлично. Так, какая-то клетка. Взаимодействие. Эй! Эй. Эй. А -а -а. Так, ага, взаимодействовать с предметами можно Давай-давай Так, пригнуться обязательно Почему я очнулся где-то в лесу? Бля, криповатенько Так, пригнись, пригнись А теперь спринт Спринт сидя Так, где я? Тапочек Кто-то ботинок потерял Бля, меня эта кучка напрягает Брошку я его обратно здесь Почему это взрослые какие-то тела? Мешочек. Запрыги, братишка. А двойной прыжок есть? Нет. Я за них хвататься даже не буду, э? Ну ладно, можно попробовать. Блин, не хватает за... О! За ножку схватился. О, и за культяпку схватился. А раскачаться можно, нет? Блин, ножа. Так, а зачем мне ботинок-то? Ой, их можно бросать. Хватай. Ну-ка, брось-ка в них. Брось-ка тапок. Блин, не добрасывай. А ч он не хватает? а а Блять, тут надо было действие использовать. Схватиться как раз. Да. Так, здесь точно нужен принт. И прыжок. Я боялся, что она развалится просто. Так, а надо запомнить, что здесь все-таки при каждом действии нужно теперь самому податься. В первую по-моему, так, это ловушка, да? Да. И опа. Так, это ловушки я тоже не верю, пожалуй, обойду-ка я ее. Блин, а ведь можно было попасть. Толкай, толкай, толкай, толкай. Молодец. Так, теперь спринта. Оп, понятно. Спринта обломали Я не помню, а с чего начиналась дымка? где-то просто видел какой-то маленький такой отрывочек. Не можно даже... Можно даже сказать, что я в принципе не видел, потому что... Там всего 30 секунд действий. Опа. О, беги! Беги, Форест, беги, блядь! Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай! Ран, ран, ран, ран, ран, ран, ран, ран! Яду у меня сейчас завалит. Стоп, он споткнулся и потерял стоп, что? Да блядь! Да ладно, меня задело дерево. Ну все, новый ран. Давай, давай, давай, давай, давай. Прыжочек кажется. Да почему? Да как? Что за хрень? подождите -ка. Давай, давай, давай, сразу ран, сразу ран, ран. Блять, все эти, все эти ветки. Я а прыжочек. Во-во-во-во-во. Во, во-во-во. Давай, давай, давай, давай, надо сам конце Желчок сделать, отвечаю вот так вот, оп Оп Ну, практически, как я хотел, сам начал камешек поднять, можешь? Нет? О, жаль, ты что такой слабый? Девочка вон в желтом была, прям вообще Так Ну, мне явно Сюда куда-то Оп-оп-оп-оп Опа Отлично, сейчас разбегу Как запрыгнем, будет вообще сам это И оп, оп Красота. Так, ну, пока как, о... хватайся. О, пока как обычно, в принципе. Все, все, все. Не, давай чуть-чуть. Вот так, вообще красота. Ага, я понял. Окей, окей. Обратно, обратно, пожалуйста. Ага, хорошо. Опа, молодец, спринтика. Пока что все не так сложно, не так страшно. Звуки меня напрягают, еще такие бат вибрирует. <гнал> так, окей. Okay. Попытка, не пытка. Опа! И. Заебись. <гнал> Ой, привет, проснулся. Это был твой сон. Так, ладно, чем мне делать? А, <гнал> вот это я, конечно, молодец. Ну, надо всегда было попробовать, да, прыгнуть. Оп, поехали. Красота. Блин, ну, смотрите, как это все двигается. То есть, когда даже, когда он ползает по этим деревяшкам, ну, они прогибаются по одним. Звуки вот эти приятные. Так, главное, надо будет обязательно звук хорошо настроить. Чтобы все было прекрасно слышно. Отвечают и ловушка. Нет. Ворона. А ну-ка, кэш, блядь то сейчас тапок в тебя брошил. Надо тапок с собой взять. А кто знает, что, блядь, меня ждет. О, ловушка. о -хо, хо вот это я тапок не зря использовал. Вот это тапочек меня выручил. Не зря же он там лежал все-таки. Блять, надо было с собой еще один тапок. А, я бы не смог его перекинуть. Так, вижу еще капканы. Что самое единственное, что мне не очень нравится, в этих капканах, как можно заметить, лежат кишки. Ну, кишки и мясо, назовем это так. Да, так проще сказать. Лежит мясо. Так, а этот капкан взять смогу? Нет, не могу, жаль. Вон, видите, кто-то даже ветку вставил, чтобы он не сработал. Которого, судя по всему, мне надо вытащить. Давай, давай, давай. Опа! Ну-ка, я могу и Давай-ка. И Опа. Минус палочка. И ловушечка снялась. Блять, ну с палкой я бы тут бы наворотил. Неплохо. Во -во -во. Так, судя по всему, палка сейчас мне очень даже пригодится, да? Идем дальше. Как хорошо все-таки мне повезло, что у меня была палка. Опа! Так, а здесь шишечки бросать. Вот это вот это обучение. Блять, никуда не попал, прикиньте. Вот там сто процентов ловушки есть. Вижу еще ловушки. Вижу, вижу. Их на самом деле плохо видно, но они есть. А? А? Так, теперь шишка-то где? Молодец. Сейчас с одной шишкой-то могу. Только наворотим дел Может кому-нибудь еще спасем заодно Опа, так, главное теперь С дерева не упасть Спринт, пожалуйста, прыжочек, хватай а! Блять, вот это мне повезло Надо было дальше шишкой идти, а вдруг бы зацепило А вдруг бы зацепило Блин, а выглядит все-таки красиво Посмотрите на ее О! Чувак, ты хочешь на превьюшку? Ну-ка, давай-ка на свет выйдем Приблизить можно как-нибудь? Тихо, тихо, тихо. Высоко голову не подымай Тихо. Во! Тихо, тихо! Бля. Вот так. Вообще идеально, да? Вы посмотрите, как красиво это все выглядит. И голову вовремя поднялась на девятой минуте. Прям как надо. Это хорошо. ну вот так вот сделать, чтобы я не забыл. Так, что-то меня дальше напрягает. Ну, Давайте-ка пошумим немножко, шумихи наведем. О, трехочковый! Как тут это, руки вверх поднять хотя бы? Поднимай руки. Ну или легай. Да, это он очень тихо сейчас говорит. Так, почему у тебя куски мяса там? А, блин, забыл, что надо нажать действие. Мне сейчас в окошко залезу, и меня как кто-нибудь хвать. Так. Пойду-ка я под стол. Блять. Здесь явно что-то не так. Давай, давай, давай, давай. давай. Идем, идем, идем аккуратненько. Тихо. А мне вообще куда? Пойду дальше. Сейчас меня какая-нибудь рука как схватит, блять. Мне уже криповатенько, на самом деле, от этой информации. Опа. Главное идти тихо на звук Блять, да, здесь двух лестниц не хватает Так, там какой-то клубок Так, но пока никакой опасности не вижу Блять, музыка это с так напрягает сейчас? Пиздец А, дверь-то закрыта О! Там кто-то сидит, играет Ну-ка, если я ее позвоню, Не, никак, да? А, это бесполезно. Посмотрите, там эти царапинки, как будто она как в тюрьме сидит, типа он. Или... Так, ладно. Мне ее надо, наверное, освободить, да? Тихо-тихо-тихо, хватайся. Блин, он за ручку не хочет хвататься. Да, да ладно, ты на мешок не хочешь залезть, я же видел, что ты залазил. Нет, мне показалось, что я могу залезть на мешок. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Блять, ручку оторвал. Блять, тисаком бы я бы таких здесь наворотил, ух. То, что я ручку оторвал, жалко. Так, ладно, давайте пойдемте дальше. О, топор. Да запрыгивай. И... Опа. Топор такой... Нихрена себе, хотел сказать, детский. Ну давайте, сейчас мне ничто не поключу. Ну-ка, разочек. Бо. Вот это я могу, да. О, сейчас будет отсылка на фильм, да? Пизда себе. Я иду за тобой. Ну-ка давай, Крещина, Молодец. Эй, псс. Иди ко мне. Сейчас она как на него набросится, как начнет его жрать, это будет вообще прям не очень. Блять, убежала. Ставу мутилы мне тут. А я могу покрутить ее? Нет? А жаль. Так, тут что-то свечка. О, ловушка, я могу в нее попасться? Блядь, я должен проверить. Нет, жаль. Я, конечно, не садись там, все такое, но я должен был проверить. Так, хватай. С топором-то я многое смогу сделать. Пошли, бра. Она наверх побежала, я не смогу с топором залезть. Так, ну-ка. Промахнулся. Забирайте сак с собой, значит. Нет, не сможет даже. Блин, я без топора. Я же прыгать не могу, да, с ним? Так, короткий путь, пожалуйста. Да нет, в стенку. А, и понятно, короткий путь не прорубить. Ну ладно, придется за ней бежать. Она куда-то наверх убежала, да? Так, присядь. О, блядь, я сейчас так обосрался. Похуй, ран за ней прям. Ебани, криповата выглядит. Здравствуйте, ребята. А что вы тут кушаете? Я смотрю, он без руки решил свою руку ей подарить, да, на ужин. Это, конечно, неплохо, но меня больше одно интересует. Почему у нее лицо как-то не очень зашито? Выглядит это, конечно, криповато. Сейчас хлоп у меня как при... Давай-давай, сейчас помогу тебе. А теперь она меня зовет. Оп-оп-оп-оп-оп. Ой, а как это взаимодействовать? И... Опа! Это было так тихо! У -у -у. <гас> ну пошли! Пойдем! Ты идешь, нет? Ну? А, вот все идет, отлично. Так, мы сейчас вдвоем, да, будем двигать? У -у. Неплохое начало. А вдвоем-то мы посильнее. Блин, мне так бесит каждый раз самому это делать. Так, тут вроде бы никого нет. Ладно, можно спуститься, я думаю. Так, здесь нужен какой-то ключ, чтобы прокрутить и опустить вниз. А, вот ящик раздвигается, двигается инфосуд. Он слишком светлый, чтобы это самое... Ну, так я же говорю. Так, это чтобы обратно вернуться, да, я мог? Ага. Хорошо. М -м -м, ну, поехали искать, как тут спринта. Где-то же что-то должно быть. Так, ну, если уж вернуться обратно. Мне кажется, что в этом шкафу что-то есть. Ну-ка. Да, блин, я хотел спринта. а это... Давай-давай-давай, да давай, давай, лезь! О, это управление. Так, ну-ка давай -ка со спринтом. Ай, ладно, не залезу. Так, надо внимательно все осмотреть, хорошо. Так, тела висят, это все... Все не без этого. Так, это я подвинуть ничего не могу. Ты можешь меня... Вот, ты можешь меня подбросить, отлично. Так, здесь дощечка есть, хорошо. Блять, я должен ее у тебя забрать, да? Ч ⁇ ты меня напрягаешь? Ну, это, пожалуй, мое. Ой. А, это, это кукла. Хорошо, отдай меня, пожалуйста. Это кукла. Мое. Прыгнуть сможешь? Отлично. Пригнуть сможешь. Оторвал бедный кукле руку. Ты там где? Там, здесь. Отлично. Давай, сейчас упаду вместе с ней. чтобы я тебя не задел. Блин, я с ним упадает. Опа. Какая умничка-то, а? Крути. О! Вот это ты молодец. Че, не хватает? Иди помоги ей, ее. Ё... Ты будешь ей помогать? А, -а, а, нифига! Так, а я должен получается? Э, ты зачем дважды? А, я думал ключ не упадет. Так, а куда мне ключ? Так, в карман положил. А ведь даже не торчит. Так, если мы здесь ничего не можем вдвоем сделать, значит нам обратно. Ой, блядь, ты меня напугал, пизда. Беги за ним. Это что такое? Ну-ка. Ты где, братиш? Братишка. Догоню, блять. Долезь за ним, да куда ты вниз то? Опа. Мне кажется, это подсказка, чтобы он мне показал, куда мне надо. Так. Что там? Блять, меня это напрягает. Да сейчас, сейчас. Теперь ящик. Ну давай. Так не понял. А, может ботинка мы по ящику бросить? О, да смог. Ящик теперь это Хватайся, хватайся. <с> Блин, меня пугает постоянно. Опа, картину отодвинул. Блин, если сейчас из-за него брошу девочку, это будет вообще не очень. Блять, Нахуй так пугать. Куда идти-то? Братиш, ты не хочешь мне там подсветить? А, мне показывают, как залезть, типа, да? Ой, там еще один сидит. Там девочка или мальчик, или крыса, что это? Мне сюда, да, идти? А, ну да, все просто. Ух ты ж, твою мать, сколько здесь всяких ловушек, всякой херни. Давай, залази. Буду тебя дальше толкать, раз уж ты мой свет. Но, походу, за ним я иду зря Все, дальше лезть? Нет Пошли дальше Блять, напугал меня О, Он мне дверь открыл Красавчик Вот там еще не колпачок Так, я что-то открыл Чем мне обратно идти? Я свет везде включил. Вот оно что. Так, ну давай-ка за девочкой тогда принтом. По... Подожди, я могу за нее схватиться и залезть. Это хорошо. Отвечай все не просто так. А и здесь лазить все не просто так. Так, ладно, я включил свет. Ну давай, ладно, спрыгивай. Может быть мне реально надо к девочке вернуться после этого. А может быть и нет. Не, ну смотрите, я везде свет включил, здесь все хорошо теперь. Так, прощай, бабка. Или. Да не, она на бабку похоже. Я знаю, ты уже меня заждала здесь, бедная. Я думаю, мы сможем дальше с тобой пойти. Пойдем. Давай, давай, давай. Опа. Я лучше аккуратненько по лесенке спущусь. А, -то я знаю, как мы... Ай, блядь! Я, походу, идиот, да? А, у меня же ключ есть. Точно. Прыгнуть, пожалуй. А, не, можно идти. Да все, мы на свободе. Можно бежать. Я бы бежал, на самом деле. <гас> Туалет. Там есть ловушка? Нету. Ну ладно. Тут чуть, чуть видите, следы такие очень красивые. Да, помогай мне. Йоп. Все, что ли? Такой звук справа напряжен. Я не могу камеру дальше отвести, это самое правое, что у меня есть у человека. Там кто-то где-то кожу разрывает. А, вот, да. Дратуте! Как ваш? Ничего. О, сердечко-то быстро биться начало. Ну, там реально кожу Интересно, у меня, меня спальт, если я сейчас вот так вот просто вот так захочу пройти. Да, ладно, ему вообще похуй. Я прям чувствую сердцебиение на геймпаде. помогай помогай и сейчас у нас спалит. и просто ран просто ран ран ран ран мать твою давай давай давай давай давай ай блять да как ж так то по мне то почему ран да почему она спереди не ну пусть бежит спереди а она за ящиком прячется а вот я не догадался да ну нахуй че реально не надо за ящиком прятаться ну, вот сейчас мы от него убежим, уже пора будет да? Блин, и ну, убежит, как он убил Он как-будто из мира сталкера пришел Он как... Мы для него как будто О, А, правда надо прятаться Значит все не просто так Так, сейчас будем бежать чисто за ней Опа Ждем Дальше бежим Пока он перезаряжается Ждем здесь Дальше бежим Ран, ран, ран, ран, ран. Ты говори, куда дальше бежать. Все, до меня доперло. Опа, опять ран. Косорылый, а? Потерял нас. Все, убежали. Стоп. Но он же тоже как игрушка. посмотрите, у него руки плохо зашиты. Дальше пошел. Сейчас он как к нам повернется, блядь. Ой, за ручку ее взял. Как это мило. А нам как? Нам надо мимо него просто пройти? Блять, как сердце, ведь тут тут, тут, тут, ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту идем, ту вот идем, идем, стоим. стоим, идем, идем ту идем, идем, Идем, идем, идем, Стоим, идем. Стоим. Хорошо, что мы маленькие, втроем можно сказать. Ага, нам туда. А -а -а, нет, Себастас, нахуй. Так, отлично. Да, блядь, держи ее за ручку, пожалуйста. Блядь, интересно, здесь у нас сейчас спали? Ладно, пора идти, похуй. Блядь! Ран, держи! Сука! Он прям сразу стреляет. Прям вообще прям. Без принципа. Да ну нахер! Ладно, пошли. Сейчас мы ворону испугаем. Опа, сидим, сидим, ждем, ждем. Мне вот интересно, если я простой, ну обычной походкой, вот, блядь, зачем ты ее отпускаешь? За ручку ее хватай. Опа, присели. Рано, рано, рано, идем, идем, идем, идем. Оп, присели, идем, идем, идем, идем, оп, присели. Я думаю, здесь нас не увидят. Да, мы в траве, отлично. И оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай, давай. В дырку, в дырку, в дырку, в дырку. Девочка! Фу. Ну или это мальчик, не важно. Отойди, отойди от дырки. Он сейчас сюда будет светить, я же сказал. Фу. А тут надо присесть или как? Ручку, ручку, ручку мне дай. Ручку. Ручку мне дай. Ручку. Ладно, ниху... Во! Во-во-во! Бери, давай ручку. Опа, умничка. Чё, он как куда в землю жахнет, блядь, нас двоих сразу пам одним выстрелом. Зато что я такой. Ручку, ручку, у меня ручку. И все. Блин, а начало-то неплохое, мне нравится. Классно сделал. Блядь, сейчас мы выйдем и вон там же, да, где-нибудь. Ручку не отпускай. Да ты что? Вдруг селенок не хватит. Сейчас будет ран, да? Так, ручку у меня, ручку, давай, ручку. А, ран. Чем быстрее, тем лучше. Ой, здесь придется ручку твою опустить. Ой, тут надо. Наверное... А, стоп, или нет, или не с разбега. Блять. Такой нинис. Не Ой, сидят, ждут, когда я, когда я вылезу, да? Давай, делай ран. Опа. А, если отпускаю, то все, пизда, да? Что, хочешь мне что-нибудь принести? У, чтобы позвать? А. Поймаешь меня? Лично. Я готов, сейчас разбегу. И... Опа, хватайся! Блять, я бы и так, походу, перепрыгнул. Просто анимация того, что она меня должна процентов поймать, была. Мне кажется, я бы и так допрыгнул. Возможно бы личиком стукнулся, но на этой приятнейшей ноте, ну-ка, давай мне ручку, ручку, ручку, ручку мне дай. На этой приятнейшей ноте мы с вами заканчиваем эту прекрасную серию гоупадами. Вот, вот, почти, почти. Главное, чтобы вам нравилось, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, там красивая-красивая ворона. Мы с вами заканчиваем. Большое вам спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, предлагайте игры для обзоров, спасибо, пока-пока.